Я хочу рассказать вам суть моего канала «Изолятор молнии. Технологии Яговы Бога». Что каменный уголь – это метановый изолятор молнии. Метановый изолятор молнии, чтобы энергия, которая попадает на землю, например, там, где вот эти деревья, энергия молнии падает, и она распространяется по всей поверхности земли над поверхностью каменного угля. И выходит э, от всех растений, создает свечение, а также энергия, которая распространяется через эти древесные угли, она замыкается и создает водород. Водород ⁇ легкий газ, она поднимается наверх. И по пути она встречает грибы. Вот. Э, грибы имеют маленькую шляпу. Вот. Вот эти грибы стоят, они имеют шляпу. Именно под этими шляпами собирается водород. Грибы имеют гидриды. Кто не знает, что такое гидрид? Гидрид это то, что сохраняет водород. То, что сохраняет водород в холоде, да, когда идет дождь. Смотрите. Все эти грибы для того имеют зонтик, чтобы сохранять водород. Спасибо за внимание.